Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной бант-трансформер из узких лент. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится узкая лента. Ее ширина 12 мм. И нужны два цвета ленты по 180 сантиметров каждого цвета. Также нужна красивая серединка для банда. Зажим для волос подойдет зажим длиной 6 сантиметров. Еще подойдет ободок для волос. А также нужен клеевой пистолет. Ленту нарезаем на отрезки по 11 сантиметров. 6 штук каждого цвета. Еще отрезки по 10 сантиметров и тоже по 6 штук каждого цвета. И отрезки по 9 сантиметров длину и тоже по 6 штук каждого цвета. Начнем собирать бантик. Берем розовую ленту изнаночной стороной к себе зеленую накладываем изнанка к изнанке и складываем отрезок пополам совмещаем срезы и стороны Оплавляем огнем. Опять берем отрезки изнанка к изнанке. Совмещаем срезы и оплавляем их. И таким образом заготавливаем все детали. Всего у нас будет 6 таких фрагментов. Теперь самый маленький фрагмент мы вставляем в средний. И совмещаем уголочки. Вы видите как. А здесь разворачиваем. Вот так у нас получается английская буква В. Теперь вставляем в самый большой фрагмент. Уголки совместили, а здесь развернули. Расстояние разворота у меня 3 мм. Делать больше или меньше можно, но, по-моему, 3 мм это самый оптимальный вариант. Теперь нужно срезать уголок. Срезаем его. Срез я закрепляю пинцетом и оплавляю огнем. Здесь нужно старательно оплавить, чтобы хорошо держалось все. Одна деталь готова. Теперь сделаем вторую деталь точно так же. Меньшую деталь вставляем в большую, потом обе в самую большую, по принципу матрешки. Все уголочки у нас сходятся в одной точке, а вот здесь развороты нужно сделать так, чтобы они были одинаковыми на всех деталях. Проверяем еще раз. Визуально они одинаковы. Теперь можно срезать угол. срез оплавить огнем и таких деталей мы делаем 6 штук теперь детали нужно соединить между собой на срез одной из деталей я наношу горячий клей. Подставляю симметрично еще одну деталь. И здесь я использую металлическую линейку. Кладу детали на нее. И у меня быстро клей застывает. И бантик лежит вот в одной плоскости. Это очень удобно делать именно на металлической линейке. Теперь я клей наношу по центральному шву. И в этот шов вставляю третью деталь. Пинцетом можно помочь придавить. Все. Все у меня держится. Все хорошо приклеилось. А деталь снимается очень легко. Половина бантика готова. Здесь у меня произошел сбой. По техническим причинам я вам показываю уже готовый бантик. Ну а на новом материале покажу следующие действия. Вот у нас готовы две половинки банта. И я покажу как выворачиваются лепесточки. Вот каждая петелька. Вот так я пальцем беру раз. А большим пальцем расправляю справа и слева. И поверьте, лента ложится очень хорошо и легко. И держит форму. Я здесь не использовала никакой спрей, никакой клей. Бант чудесно держится. И все с ним хорошо и вот так все петелечки вывернуты теперь посмотрите эта деталь этот фрагмент уменьшился в размере вот правая и левая часть вы видите и вот так быстро это все делается банта готовы теперь опять я беру металлическую линейку размещаю на ней левую половину бантика наношу клей на место приклеивания и подставлю к ней правую часть бантика при этом совмещаю центральный шов или центр Бантик выглядит симметрично. Клей быстро застывает на линейке. Видите, какой объем уже у нашего бантика. И теперь я его легко снимаю с поверхности линейки. Здесь все ровно. Остается приклеить серединку. Наношу клей и приклеиваю в серединочку. По центральному шву опять наношу клей и сюда я уже приклею зажим для волос. Лишнюю ленту на серединке я срезаю и подклеиваю ее прямо к зажиму, тоже делаю с обратной стороны. бантик приклеен. Теперь я покажу трансформацию нашего бантика. Возвращаем все петельки в исходное положение и у нас получается первый вариант бантика. Он похож на какую-то фантастическую ракушку. Теперь второй вариант. Вывернем лепестки средних деталей или центральных деталей. И вот у нас получился новый вариант бантика. Теперь сделаем третий вариант. Выворачиваем еще правый верхний поворачиваем бантик и то же самое делаем с противоположной стороны и получается вот такой асимметричный бантик этот вариант мне нравится больше всех и четвертый вариант когда все петельки вывернуты. Итак, мастер-класс окончен. Я благодарю всех за просмотр. Жду ваших комментариев, лайков, подписки на мой канал. С вами была Ирина. И до новых встреч!